Своим исследованием на тему клиентского опыта и клиентоориентированных сервисов с нами поделилась Марьяна Хонина из DWR Украина. Если говорить про клиентоориентированный сервис в условиях кризиса, когда у людей становится меньше денег тратить, бизнес использует ли какие-то механизмы для того, чтобы привлечь сейчас клиента? Если говорить о клиентском опыте, то дело не только в акциях или в каких-то интересных рациональных решениях, которые помогают клиенту. Клиентский опыт, он также включает в себя эмоциональные ну, и рациональные, и какие-то подсознательные импульсы. Это, собственно, то, на чем мы базируемся, когда принимаем решение, ведь э, зачастую мы принимаем решение основываясь на какой-то эмоции, а потом рационализируем это свое решение. Да? Это чувство доверия, чувство уверенности в том, что нас не подведет наш провайдер, да, и там, чувство в том, что все будет хорошо, если я к нему обращусь. Поэтому, когда мы говорим о том, что э, ну, Украина находится сейчас в состоянии экономической рецессии, да, и борьба за каждого клиента обострилась, Сейчас особенно важно генерировать в наших клиентах вот эти чувства, чувство уверенности в том, что все будет хорошо, что меня не подведут. И с этим связаны не только акции, это и работа персонала, это и существующая корпоративная культура в компании, это процессы, это системы, это комплексность к этому, ну, подхода к этому вопросу. Есть ли какие-то практические решения, которые сейчас могут принимать те же ритейлеры? Или по вашему опыту, что сейчас делают компании для того, чтобы удержать клиента в условиях подорожания продуктов? Я могу ориентироваться на опыт стран Центральной и Восточной Европы. И, собственно, сегодня я буду презентовать результаты исследования, которые наша компания провела. И одно из очень интересных открытий, которое мы сделали, что, оказывается, путь к сердцу клиента лежит через жалобы. И оказывается, что ну вот результаты по исследования показывают, что если мы удачно и хорошо будем решать сложные ситуации, проблемные ситуации, э, сглаживать негативный опыт, то это приведет к росту рекомендаций наших клиентов, к росту лояльности наших клиентов и, собственно, к появлению вот этих положительных эмоций по отношению к провайдеру. Но в то же время есть статистика, что на один позитивный отзыв обычно, чтобы его перевести, Точнее, чтобы перебить, что, чтобы перебить один негативный, нужно около, в Украине около 30 позитивных. Как с этим бороться? Э, Там нужно... много работы для компаний. Ну, если вы боретесь за своего клиента, то я думаю, что это правильное направление. То направление, в котором, собственно, нужно двигаться. Что нужно делать? В первую очередь нужно обратить внимание на качество системы сбора обратной связи с наших клиентов. То есть все-таки, опять-таки, исследования показывают, что мы знаем только об одной трети реально существующих плохих, сложных ситуаций. Две трети ситуации остаются вне нашего внимания, и мы, соответственно, ничего не можем с этим сделать. Поэтому первый шаг — это все-таки улучшить эту систему сбора обратной связи от клиентов понять, в чем проблемы, дальше определить, как мы можем их решать. А какие механизмы сбора этой информации? Это социальные сети, какие-то инновационные решения? Или это простая книга жалоб в магазине? Есть множество разных инструментов, сегодня тоже уверена будет много об этом говорить, есть метрики, такие как NPS, такие как CES, там их множество, и вопрос ну, скорее в том, об объединении нескольких метрик сразу, то есть это могут быть и опросы, это могут быть и... Книги жалоб, это могут быть даже ситуации, которые фиксируют сами сотрудники компании, для того, чтобы умело потом с этим справиться. Но вопрос, на самом деле, в том, ну, как умело их объединить и понимать, ради чего и зачем мы это делаем. По вашему, когда подход к клиенту в Украине сможет и в странах СНГ подойти на уровень восточной и центральной Европы? Вы знаете, очень интересный факт, что на самом-то деле уровень обслуживания в Украине не такой уже и плохой, как все думают. И об этом говорят компании, которые, там, например, занимаются услугами тайного покупателя, которые могут конкретно сравнивать все, все эти вещи. Когда? Я думаю, что у нас перспективы очень хорошие, потенциал большой. Вопрос нескольких лет. Главное просто сконцентрироваться и усилия на этом вопросе. Как клиенты реагируют на сервис во время кризиса? Мы общались с Марьяной Хониной из ДВЛ Украина. Спасибо за ваше внимание. С вами был Евгений Бенцев. Специально для Dukascopy ТВ из Киева.